Этот вот, вот такой голенький, вот этот. Мне которые самые нравятся, вот это, вот нравится мне. Еще вот этот вот, Прикольно. Еще мне нравится, вот это вот. Так, ладно, погнали их. А, я помню. Дог а. звонил. Паркер, хочу поблагодарить тебя. Твоя работа над нейроинтерфейсом бесценна. Жаль. Да будет погоня. Это дыхание дьявола. Это GR27, они Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сейчас Мартин приедет. Сюда, доктор Майклс. За дыхание дьявола. Мне дали тот скинуть дыхание дьявола. Дальше его Ты вот собой как-то не снедли. Здравствуйте, Здравствуйте, доктор. Я буду подвод. Отвали. Все под контролем. Ага, конечно. Я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляем к тебе другие группы. Он взял Майкл за живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить О. этот грузовик. Или там, а. или что Вай, там. Быстрее. Пуся. Прежде чем идти за Ли, О, надо избавиться от ребят на машинах. Стоять! Вали. Я там. Воу. Надо убыть. Он придет и покарает всех грешников. Слова, точно, точно будет слово. Только нас тут извиняюсь. Ты люблю это. Ли, отдай его! Ой, я знаю этот момент. Сейчас будет очень сложно. А важи остановку, ты задержал. Работаю Что над этим! Паук а довольно умер. Быстрее! На таран. А я, а разберусь. я разберусь! Что? Что со мной происходит? Начинается новая жизнь! Потом будут много людей, Что за черт? Должен работать. признаться, да. я надеялся Потом привести тебя будет. сюда. Способности позволяют И мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный шест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маск! Стань одним из нас! Я знаю, о чем я Спасибо, не надо! Как или иначе, ты будешь служить мне! О. Вот тогда. Все души, о. потерянные тобой, все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, а. Мартин! Ты можешь остановить Озвар, у тебя много силы, а я могу дать тебе волю. А-а, от меня. Их тебя валялись в канава, а ты ничего не сделал. Я не могу спасти всех! Что значит от наших? Делайте просто одна жизнь за целый город. Ты защищаешь Осборна, пока усидет башни слабовой кости. Не может быть. Покажи свою истинную силу. А, но. а, а, а, а, а, Ух ты! а, да а, а, а, а, Bill, bill, it, they'll do bill, bill, bill, А этом я там себе боску не переломал? Конечно, переломал. Как же переломать? Его уже тут нет. Они забрали ее. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны! Препарат у вас? Нет. Черт, побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой! Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Я тут почти вслепую летаю. Где-то должны быть охранные вышки. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень вскочай не заснял видео. Похоже, после аварии в черный седан. Черный седан, отлично. Если черный седан, то черный. если черный седан, то черный. Yes, yes, yes, yes, вот вот И Вот это вот мне нравится. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером. На стоянке возле канала Хаса. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Человек-паук. Алло. Работает. Доктор Майклс. Как это понимать? Одолжил одну из раций Цоболь. Слушай, дыхание дьявола наверняка применят в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе? А не в каком-нибудь бункере на Аляске. Дыхание дьявола — личный проект Нормана. Он одержимым не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы. Но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет и трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Эли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно. Прошу. Защити город от наших ошибок. Надо бы М.Дж. сказать. Это Мэри Джейн Вотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь как смогу. Что ты задумала, М.Дж. А вот теперь был за М.Дж. Я же говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Надо же, сколько стендов оскорб. Hmm. Похоже на выставку техники Аскорб. еще несколько лет назад оптический камуфляж встречался только в фантастических фильмах. Благодаря патентованным магнитно-резонансным матрицам от компании Аскорб маскировочное поле был... стало реальностью. Попробуйте сами и узнайте, как Аскорб делает мир лучше как с каждым днем. Классно. Невероятно. Это же будущее обалдеть! назад оптический камуфляж встречался только в фантастических фильмах благодаря патентованным магнитно-резонансным матрицам от компании аскорб Попробуйте сами и узнайте как аскорб делает мир лучше с каждой Невероятно. Этот диспенсер микробов гея выпускает в атмосферу искусственно выведенные бактерии способные вернуть нашим рекам и морям первозданную чистоту. Мистер Ли? Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Нет! Мэра Я могу услышать мэра Осборна? Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Но торопись. Я тороплюсь. Что ты забыла на центральном вокзале? Потом объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить. Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди. Похоже, Ли задумала до самого начала свалить ответственность на Нормана, составив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности? Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Пока. Набирайте. Ну, Юго-западный угол. Иду туда. Черно нас поутёк, то вылазит Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готова. Скажи когда. Так, я готова. Пошла. Леганда. Сиди, сиди, Так, давай. Я просто так не сдамся. Суйте! Что ты делаешь? Давайте успокоимся. Я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда. Вовремя. Как? Okay. Сначала отпустите его. Ищензен. Цуми. Вот это И Шензен, Давай. Ладно, сейчас. Ну же, давай. Почти, почти. Готова. Молодец, теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет, я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Еще слишком близко. Сработало. Хватай. Полей его. <пробую> их разделить. Энджей, ты знала, что ли, будет здесь? Не совсем. А, то есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть, я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось. Может, лучше вернемся к спасению города? Бей! Давай. Oh. Вали его. Вали его. Вали его. Ну! Wow. No. Давай! Вали vale его! Вали vale его! <coughs> <coughs> Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают. Если она ушла. Включайте таймер. Это твой шанс. Задержи их. Я займусь дыханием дьявола. Вижу четыре провода. О, так. Похоже, синий. Так, первый отключен. Что? Таймер сбросился на 30 секунд. А, Цеп на размыкание. Что дальше? Так, теперь красный. Yeah. Есть! Есть! Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? А теперь я за этого Точно! Раз... Я расчищу путь. Постарайся не шуметь. Хорошо. <плодисменты> надо осторожнее <плодисменты> то узкие. Ворота узкие. Ворота Отлично. Эй, пиздец. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо. Но сперва надели и надери ему заднюю Мне жаль, любовь идет дорогой МЖ. Интересно, что она сейчас думает обо мне. надо хочу отзарядить. Да, мы все в порядке. Отлично. Эй, Питер. Да? Как закончишь, надо поговорить. Ага, надо. Но сперва найди Ли и на... Короче, мне жаль любого, кто перейдет дорогу, эм Интересно, что она сейчас думает обо мне. Планирует уехать на поезде. Нужно ему помешать. Платформа открыта. Наверняка их где-то там. Ли уходит? Наконец. Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг. Хилл бывает. Пока лучше не приближаться. А. Бесполезно. Надо дождаться монет. <Слыш> <Слыш> Вот и не хочу о, делать о, больно мне нельзя сделать больно о, больше нельзя да. Да. Я я это, в... так... это было, это было легко. тормоза а нет тормоза. и ладно Все, понял. Думаю, я не буду с ним браться. Тормоза? Нет, и ладно! Нет, нет. Ну вышло же в тот раз, Юрий. Угол 42-й и первый еще перекрыт. Да, улицы закрыты еще на миг. А что? Следующая станция тюрьма. Ай-ой-ой-ой-ой. -ай -ай -ай. <сех> Эх, паучок, паучок, тебя не везет что-то сегодня. И, и потом послезавтра, и после послезавтра. Верните груз в лабораторию. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. А СМСки? Это не разговор? Yeah. Ох, ой, Не-не-не, не в том смысле кончено! Да? Ой. О? Скажи нет, скажи нет. Ладно, ладно. И не ладно. <пишись> Что тут обдумывать? Вот и все. Лет. Пойди, с кем На какое его поменять? вот такой. за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? <свеч> как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать. Молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом паучком. Так? Нет, Нет, да. А ч ⁇ это так? утро будет. 1043. захват заложников автобус Нет. с туристами Нет. Нет. нужно Нет. подкрепление в миспэкинге прием Мы просто будем время погода Ты Отменить. Я хочу погоду поменять. Сауничная должна быть. Или ночь вообще можно оставить. Вечер мне не нравится. Эй, это нельзя. Мне не нужно. Мне нужно. Мне нужно. Значит, что выходит? успею? Будем... нет! успел. на пофиг сейчас мы вот эту пройдем и будем сейчас просятся <приз'> у меня тут интересная новость о том безумцы по прозвищу щуп выключаем Я рядом. Кого-то прижал от той машины. Пора на помощь. Ладно, пора эх, спасти эх. тех, кто застрял там. Сейчас! Сюда! За mm -hmm. помощь! Прошу вас! Ух mm -hmm. ты! Прямо через козы тачки прошла! Вот. Ай, больно! безопасности.